Если вы задавались вопросом, куда же сходить в Петербурге, то вы смотрите именно то, что вам нужно. Всем привет! С вами Мишаня и канал Куда Сходить в СПБ. Сейчас мы пойдем в изумрудный город, а точнее во дворик ему посвященный. Я не буду вам про него рассказывать, я буду вам его показывать. Погнали! В 2007 году несколько дворов по улице Правды превратились в сказочный изумрудный город. Здесь дети и взрослые смогут погрузиться в атмосферу известной сказки Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». Сам дворик находится на улице Правды, дом 4 и добираться мы будем от станции метро Владимирская. to me i just need this to believe i don't need no fairy tale you don't need to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 Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные места. А на вопрос, куда же сходить в СПБ, я отвечу, во дворик, изумрудный город. С вами был Мишаня, пока-пока.